Так, привет, меня зовут Женя, и сегодня мы поговорим про шум в кино. Что это такое? Для начала посмотрим ролик. О. То есть слышим вертолет, крики, ну и про продакшн. Намного лучше. А, вот, диалоги, запись диалогов, потому что тоже мешают шумы и всякие, а, работа команды и все тому остальное. Музыка. А, никому не хотел бы слушать во время той прекрасной песни, как они шаркуют носками о паркет. И а, разные другие звуки, такие как шумы, про которые будет сегодня разговор. Но почему э, записывают в студиях? Ну, можно было бы поставить э, э, микрофоны везде, записывать все эти звуки, потом урезать шумы. Э, это, ну, как бы не... Что бы ни придумали, все равно будет хуже звук, чем в студии. Э, э, еще очень мешали звуки камер. Они очень шумели, это в ранних стадиях... Э, киноиндустрии, очень шумели, что не, не, не было слышно вообще ничего. Их, эти камеры называли ореходробилками, то есть их накрывали всем, чем угодно, и куртками, и людьми, а, затем, а, также ну, на улице, когда снимают, одно дело в студии, можно убрать все звуки улицы, когда снимается на студии под мостом, совсем другая акустика, и это тоже плохо. Лучший вариант, конечно, это студия. Еще один момент, что звуки, запись звуков очень влияет на стоимость фильмов. И то есть что и малобюджетные фильмы выкручиваются такими специальными, как специальными лайфхаками, можно сказать. Когда нужно снять аварию, но у вас нет денег, например, на то, чтобы столкнуть две машины. Что можно что можно сделать а, записывают реакцию актера испуганное лицо затем добавляет на задний фон звук аварий которые есть в свободном доступе а, и потом третий кадр как колесо котится с обрыва то есть мы получили аварию бюджетом в одно колесо а, теперь поговорим теперь поговорим про фоули что такое фоули фоули э, в начале 50-х э, был такой э, звукорежиссер. Э, он придумал такую вещь, как запись звуков именно в студии полностью озвучивание. Раньше фильмы, да, были, что записывали с площадок. Э, он решил подойти к этому просто по-другому и э, начал записывать все вот эти вот аварии в студиях. Но как ты в студии запишешь э, аварию машины, э, взрыв бочки? Ну, студии пришло бы менять все время. И выход такой, что брать а, разные предметы, например, для получения звуковарии можно просто пнуть ногой ящик с инструментами, и мы получим аварий. А, получить хлопанья, а, ну, как работу крили птицы, можно просто похлопать две перчатки друг об друга. А, падение человека или другого живого существа с высоты можно просто бросить на пол вместо человека стопку бумаги. Переломы костей, что очень любил Стивен Сигал. Звук костей поломанных можно использ... ломать макароны, либо сельдерей. Пачку сельдерей ломается один в один. Удары. Удары все знают, как их делают. Бьют мясо. Uh, Тер более. Так, это я не помню, что это. Uh, это пример uh, использования фоули uh, в дешевом кино. Uh, все, ну, большинство слышали про Munchy Python. Английское шоу, если я не ошибаюсь. Uh, и uh, у них было мало денег, и не было денег, чтобы заказать коней, чтобы на них проскакать. А выход они нашли, взяв две половинки кокоса и просто стукая ими. Обратите внимание на человека сзади. В руках у него, да, кокосы. Кто вы? Это я, Артур, сын Атера Бендрагона из замка Камелок. Король Бритов, победитель саксов, повелитель всей Англии. Про второй кто? Это мой слуга Тексии. Мы скачем по стране польских рыцарей, желающих присоединиться к моему двору в Камелоте. Я должен поговорить с твоим хозяином. Что? Скачете на конях? Да? Вы же пользуетесь кокосами. Что? У вас две пустые половинки кокоса, и вы бьете ими друг от друга. И что? Вот. И вот с разными исхищениями. Артисты, не артисты, а работники жанра звукозаписи, в особенности фоули, делают эти всякие звуки. То есть э, э, это своего рода уже искусство. Но очень важный момент, когда, например, мы хотим получить звук летчащей стрелы. Мы соединяем пять разных звуков, например, там. Раз, взмах, еще какой-то взмах. Это все комбинируется, складывается. Вот звук стрелы классической состоит из 5-6 разных звуков, разных предметов. Еще очень важный момент, это сохранить э, золотую середину, чтобы не перебрать с этими звуками, чтобы как не было индийские фильмы, когда они дерутся, просто, ну, э, ты не видишь фильм, ты его слышишь просто. То есть удары, ну, очень ужасают. Uh, так вот выглядит студия Фоли. Что у нас тут есть? У нас экран, на котором uh, играет фильм. Uh, тут есть лазер? Нет. Uh, играет фильм. Пол uh, uh, устелен разными предметами, которые используются в мире. Это uh, паркет, плитка, линолеум, земля, гравий, грязь и остальные покрытия. И получается, когда э, Фоули, вернее не Фоули, а, Фоули-эртист э, озвучивает фильм, э, он э, смотрит, э, по кому полу идет актер, и потом уже полу уходит и он. Э, основное, основное время, что занимает, чем занимается артист Фоули, не артист Фоули, Фоули Эльтист, э, это он ходит. Да, он ходит, у них огромная база разных туфлей, то есть мужчина-актер ходит и на каблуках разной высоты, и в босоножках, и босиком, и в ботинках, ну, во всех видах обуви, чтобы создать именно тот звук, который нужен. Это 90% его времени он ходит. Остальные 9% он садится и встает со стульев как они шкрябают по полу, все этот звук записывается. А, но зачем, а, у, вас, у вас может возникнуть вопрос, зачем записывать, озвучивать каждого актера, каждый его шаг? Ведь можно сохранить какую-то базу, какого-то шага, вот, по линолеуму, в примерно одинаковый звук. Но когда будем накладывать эти звуки, один шаг, да, то люди ходят с, с разной длиной ног, у людей разная длина ног, поэтому они шагают по-разному все. И поэтому будет накладка, это будет некрасиво, видимо, уже экспериментировали, у них ничего не получилось, и решили записывать шаги. Вот так вот это выглядит. То есть разные коробочки. Актер выбирает, которая ему нужна, с нужным покрытием, и по ней уже ходит. Это пример, как работает... Пример работы в студии Foley. Вот так вот примерно в восьмичасовой день у них и проходит. Это разнообразные стулья. Это склад разных вещей. Вы не поверите, здесь порядок. Этим складом управляет только артист Фоули. Потому что он знает, какой звук ему нужен. То есть он к нему приходит заказчик говорит: так мне нужно звук, как скрипит э, пластилин об стекло. Ну, в принципе, он берет пластилин и трет об стекло. Если звук плохой, э, он придумает что-то другое. Когда мы смотрим фильмы, мы любим себя обманывать. Что, ну, же, все звучит не так, как в жизни в фильмах. И этот э, работник э, выбирает что-нибудь, что, по его мнению, будет. Смахивать на звук пластилина по стеклу. и Это все записывается, потом это все координируется со звукорежиссером. Если он дает зеленый свет, вы его услышите в кино. Разнообразные вещи. Бижутерия, которая, возможно, будет услышана в фильме, обязательно записывается тоже. Это уже звукорежиссер следит за работой слушает и дает тот же самый зеленый свет на звук, который получается. Вот. Мы подобрались к Бену Бёрту. Бен Бёрт. Он усложнил всю эту индустрию звукозаписи. Ведь до него были фантастические фильмы. Да, там про космос. Я не помню названий. И там летательные аппараты летали, у них был звук как бы синтезаторов. То есть до него звукорежиссеры думали, а ну синтезатор мы там подкрутим, и будет нормальный звук. Окей, он подошел к совсем по-другому. Ему не хватало синтезаторов, и он решил, как записывать реально космические звуки. Он первый, кто задумался над этим, как записать реально космический звук, который его нет на Земле, но записать космос -то тоже не получится. Поэтому он комбинировал разнообразные звучания и соединял это, и делал свои шедевры. На левой картинке мы видим процесс поиска донора голоса для Чубаки. Это медведь вроде. Справа... Мы видим, как Берт бьет разводным ключом по железной струне, которая держит какую-то опору. Так он получил звук, тот самый известный звук бластера. пью, -пью, -пью. Остальные звуки, которые разговоры расы и Джава, актеры подражали зузкой речи. Потом их не голосовы и мы получили такой смешной голосок. Голос чубаки был собран из звуков, издаваемых кошками, медведями, моржами, барсуками верблюдами. Это все вместе в одном звуке. И самое интересное, что сейчас можно найти на ютубе кучу видео, когда открывают тумбочку. Она один в один, как Чубакка. Была бы та тумбочка уберта, все было бы намного быстрее. р 2 d 2 Комбинация собственных писков с электронными звуками от клавишного синтезатора. Он сам пищал, Бен, потом все обработал, но, как вы помните, R2-D2, мы не понимаем, что он говорит, и никто никогда не переводил, и вообще непонятно, можно только догадаться по интонации его писков. И вот, интонация писков, вот это было очень важно, как передать зрителю язык робота. То есть и вот поэтому он пищал. А, звезда смерти все помнят тот зеленый луч который уничтожает земли планеты а, комбинация, зву, комбинация звука из бластера а, потом рев запускаемой ракеты и звук катушки Тесла то есть у нас получается а, звезда смерти это большой, большой бластер Big Pew а, и самый известный его звук, пожалуй. Это звук лазерного меча. Он интересен чем? Вот вы послушаете, да? Ассоциации. Есть у кого-то какие-то? Если кто-то знает то тихонько. Еще раз. это звук поломанного штекера его телевизора. Наложенный на э, звук кинопроектора. То есть два звука объединили, и мы получили этот шедевральный звук лазерного меча. И вот, э, Bird э, заставил попотеть всех его конкурентов. Потому что он создавал реально космические звуки из земных звуков. Э, и... Э, я не помню точный год, извините, он получил специальную награду Киноакадемии «Оскар». «Оскар» за особый вклад в развитие киноиндустрии. Просто да, еще не было за звукорежиссуру. Вот так вот выглядит фильм. То есть это пиу-пиу-пиу. Это все он бил по проводу. Спасибо за внимание. Шумите на здоровье. Да. Или есть листья, которые прям а, эти штуки, что, длинные микрофоны, которые иногда залазят в кадр, а, они записывают именно речь. То есть их, их чаще всего используют а, когда, во время съемки на киностудиях в закрытых помещениях, чтобы не было а, минимального, ну хоть какого-то влияния извне. А, их еще одевают такие мохнатые. Чехлы ⁇ это для того, чтобы уменьшить влияние ветра, дыхания актеров. То есть, когда они выдыхают воздух, чтобы этого не было слышно. Этими приборами записывают чисто звук. Ой, голос, голос. А вот звуки, вот потусторонние звуки, вот шум, топание, вот уже записывают именно фоли. Ну, используют, конечно. Ну, они чисто для голоса. Такие звуки, они никогда не устроят звукорежиссера, если он знает, что можно записать в студии. И получить хороший, ну, хороший звук намного лучше. Если э, звукорежиссер все, так ляп готов, mm -hmm. да. можно из телефона записать звук. возможно. Второй ситуация, когда мы не записываем звук, а вот запускаем специальную программу, и просто из нуля создаем какую Используется ли? Ну, в кино используется ли это такое? Ну, я знаю, что в клубной музыке используется она раз-два. Там пустая программа, и она бросает. Ну, есть какие-то сэмплы. И уже изменяя их, объединяя... Есть база звуков. То есть с нуля создавать звук... Я даже не знаю, как. То есть можно из голоса автотюном изменить голос, сделать очень классным его, То есть, но все равно нужен звук, чтобы его изменить. А, компьютер, сможет ли он создать звук? Я затрудняюсь ответить. Ну я думаю, что да, это возможно, но это очень сложно и зачем. Если есть интернет и любой звук можно найти. Да. А вы не знаете, как синхронизации голоса и, и, и, и движения его? То есть во время дубляжа, дубляжа да, например, рамплика, русский дубляж, дубляж нет, или украинский. То есть ну, же потом снова Ну, а этот актер. Да, вот как он так получается, что у него синхронно прям до да, микросекунды? <соценно> Какие-то, может, есть? <соценно> mm, да, это работа звукорежиссера, он зарабатывает на этом. То есть они записывают. У него есть, он смотрит в экран. Ну, как мы видели в Фоли: Экран, микрофон, текст. Он смотрит свой фильм и читает текст. Затем можно подтянуть, под напильничком где-то подточить, то есть все вставить как нужно. Это же как дубляж на наш язык. Тоже попадает в губы. Актеры хорошие студии по дубляжу набирают актеров, которые именно готовы страдать, повторять. Ну вот, например, запись шума для 10 минут фильма то есть все шаги все звуки нью-йоркской такси то есть крики чаек на берегу 10 минут фильма занимает около недели работы в этой студии то есть 40 часов ради 10 минут это предыдущему вопросу если звук запаздывает событиях до 40 микросекунд, то наш мозг его сам смещает вовремя. Это, кстати, открыли во время монтирования передач где-то в 40-х годах. Uh -huh. а, то есть, если звук опережает события, которые происходят на экране, там буквально 2-3 микросекунды, и мы сразу же замечаем, что со звуком что-то не то. Но если звук запаздывает после события, то наш мозг сразу его склеивает там, до 40 микросекунд, приблизительно и синхронизирует. Поэтому то есть, ну, идеальной точности не надо, можно приблизительно чуть позже, а дальше наше встроенное оборудование делает все самостоятельно. Спасибо. Да. да. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то система звуков, которая используется там, в кино, в видео, которая вызывает, например, там, ну, да, есть в психологические триллеры какие-то, да, там звук идет, ты его почти не слышишь, но он вызывает кошмату или что-то такое. Вот был миф миф про ноту g вот нота g миф заключался в чем человек слыша эту ноту у него происходит преждевременное облегчение веса Регургитация, да? Кишечное содержимое. Кишечное содержимое, то есть услышав этот звук. Мифы были, что американские военные в 50-х годах использовали этот звук в своих секретных лабораториях, ставили эксперименты на своими же солдатами, но передача «Разрушители мифов» решили проверить этот эксперимент они обставили огромными колонками своего сотрудника, я не помню, Джейми, надели на него памперс. Он не хотел надевать памперс на голое тело, он его на штаны надел. Ну, это шоу, ради картинки. И ничего. То есть, звуки есть, когда, которые слышат поколение младше, слышит звуки определенной частоты. Вот у нас диапазон слуха, звука, который мы слышим от Никто не подскажет, что 20, 20 до 44, да? 40 тысяч. Ну, вот. Ну, неважно. То есть это такая разница размытая, что... И дети слышат определенную частоту звука, а взрослые уже не слышат. Какой-то писк такой тоненький-тоненький писк. И чем человек становится старше, у него барабанные перепонки уже не такие эластичные, и они не готовы улавливать этот звук. Эти колебания очень маленькие. Поэтому, да, такое возможно. Но, в принципе, это миф такого... Это идет больше на психологию, когда все эти страшные звуки, они связаны с тем, что в прошлом мы были как бы, жили среди диких животных, и рык животного, какой-то скрип когтей нас пугал. Сейчас мы это уже не боимся, но на подсознании у нас есть как память предков, что этот звук нужно бояться. Низкие частоты. Низкие частоты, да. да. Еще раз. Можливо, так. Например, всі мы видели онлайн включение журналистов. Мы получаем тот звук, который приходит с улицы разом с голосом. Але микрофоны у них висят, у журналистов, они сами говорят мікрофони, и их голос чутно в порівнянні с звуком в улице. Если для фильма нужен звук в улице, артист Фоулли выходит на улицу с микрофоном, с компьютером и записывает его. То тобто... есть. Не прямо в 2020 например, режиссер хочет Нью-Йоркскую улицу, але не хочет, чтобы там ездили такси Нью-Йоркские, или сигнали, ну, ему это затрудняет. Ну, или там какой-то сюжет зав'язаний на этом, то записывают на улице, где нема машин. Или ну, записывают різні звуки, из которых складывается шум улицы, и все слипляют, а кроме машин. То есть, ну, можно выходить, записывать арт-хаусные фильмы, так, наверное, и пишут. То есть, ну, с звукорежиссурой там плохо. Я ответил вам? Да. да. Все студии, когда начинают работать, они записывают звук, они его потом не выбрасывают. Они его сохраняют для повторного использования. Дешевые мыльные оперы, ну и так вообще сериалы, используют эту, эту базу звука. Для каждого блокбастера, как наподобие э, блокбастер. -ку. Подскажите? А, аватар, люди X, там всегда записывают все с нуля. Абсолютно. Потому что у них есть бабло на это. А в мыльных операх, во-первых, это деньги очень экономятся. Потому что эти базы открыты есть. Можно взять э, в открытом доступе. Возможно, есть с Голливуда, с каких-то студий звук. Ты можешь его получить. Э, свободно. Э, либо у тебя, у твоей киностудии уже есть база. Там, где уже записаны все звуки. И вот очень интересный момент. Э, звук вертолетов э, в Америке отличается от звуков вертолетов наших. Хоть, ну, если даже один и тот же вертолет будет лететь, звуки будут разные. Ну, вентиляторы, ой, не вентилятора, неважно. Почему так? Потому что американские фильмы, они используют один звук пропеллера вертолета. А наши же для каждого вертолета записывают по новой. То есть у них есть самый известный вертолет, они с него звук клепают, и люди ходят в кинотеатры, и нормально все. То есть этого никто не замечает. Этого, ну, никто не смотрит на, никто не слушает звук вертолета и не сравнивает его с реальным. Если ты только сам не летал на этом вертолете и понимаешь, что звук не тот. Все вроде, Да. Да. Бритушируют. Ну, они записываются в студиях. И там э, все идеально, все подгоняется, частоты, все выравниваются. То есть звукорежиссеры свою копейку отрабатывают под, на ура. То есть, и, и реально. Звук очень важный в фильмах. Если убрать звук из кино, то это будет чуть-чуть не то. Мы поймем все в хорошем фильме. В плохом фильме мы не пойдем не поймем ничего. То есть так. Актеров не подбирают по голосу. Например, индустрия Их озв озвучивают не порно актрисы свои голоса. Разговоры и остальное. Сидятся женщины, которые. Есть на ютубе ролик, когда женщина лет 50 озвучивает молодую актрису со всеми вытекающими звуками. То есть, да, и это, и охи, и вздохи. То есть не всегда. Из, например, пример из советского кино. Когда актрис, которые снимались в кино, озвучили совсем другие люди. Люди, у которых красивый голос. И пение, то есть актриса, которая снимается, она не могла, например, красиво петь. Вместо нее поет другая с красивым голосом. Певицу нанимают и она спела за актрису э, сцену песни. То есть это играются и то есть, такое. То есть можно комбинировать. Сейчас, сейчас что-то. Да, да, да. Ну, все, спасибо.